Ну, здравствуйте, дорогие коллеги. Рад всех приветствовать сегодня, кто к нам присоединяется. Да. Значит, меня зовут Андрей Игнатов. Я менеджер по продуктам компании Актив. Рядом со мной Кирилла Аверченко. Кирилл, представься. Очень приятно всех видеть. Кирилла Аверченко – инженер по техническому сопровождению продаж. А, собственно говоря, давайте поговорим о том, зачем мы здесь с вами собрались. Ну, то, что сейчас будет в ближайший час, это первый такой мини, даже не мини, а микро-курс нашего нового учебного центра, который мы открываем и начинаем рассказывать вам всем остальным то, что мы, наши технические специалисты, наши менеджеры знают и умеют по информационной безопасности, там, по токенам, по разработке, по выбору и так далее. И сегодня в качестве вот такого первого шага мы хотим поговорить по двухфакторной аутентификации в операционной системе Linux. Ну, собственно говоря, почему двухфакторная аутентификация и почему на основе ROTOKEN мы сейчас еще чуть попозже скажем, а просто давайте почему Linux? Почему не с Windows начали? Ну, я думаю, до всех дошла новость о том, что со вчерашнего дня уже нельзя загрузить легально без всяких VPN образы Windows на компьютеры пользователей я думаю, ситуация будет становиться еще более интересной. И так или иначе, мы все будем переходить на компьютеры под управлением Linux. Не знаю, как ваша, моя история попыток взаимодействия с Linux, она очень давняя, она началась лет 10, наверное, назад. Причем пикантнее это было тем образом, что я еще в тот момент работал в компании Microsoft, но всегда было интересно попробовать альтернативы. Я чего только не ставил. Среди того, что я пробовал, были дистрибутивы, которые сейчас, так сказать, поднялись и развились, типа Alt Linux, и те дистрибутивы, которые... Ну, по крайней мере, я о них больше не слышал, типа SP Linux, сделать попытку мимикрии Linux под Windows. Я помню вот эти вот толстые, толстые, толстые, толстые пачки, коробки с CD-дисками, с DVD-дисками, с которых предлагалось устанавливать, собственно, систему и репозиторий. Я помню вот это непонимание, почему так, когда в виндах так просто. Но, тем не менее, за прошедшее время системы развились, системы набрали вес. И если я правильно понимаю, то Россия сейчас... Это, наверное, наверное самая развитая в плане использования Linux страна. Кирилл, вот ты как думаешь? У нас достаточно много интересных и разных дистрибутивов. Все они еще и основываются на разных основах. Соответственно, есть и Debian подобные, есть и на основе CentOS разные оболочки, то есть даже внешне они все разные. Кто-то интереснее, кто-то еще более интереснее. В целом я с Linux знаком тоже достаточно давно, начинал еще почти 20 лет назад. Смотреть также было интересно, посмотреть как-то по-другому. Тогда это все было действительно на дисках и не так удобно, как сейчас с интернетом. Надеюсь, мы не будем вспоминать Скоро такой же процесс установки обновлений, пакетов и всего остального, как было в начале 2000-х. Я думаю, мы скоро с ностальгией будем вспоминать, как Windows ставили. Потому что ну, вот среди моих программ, я не знаю, как среди твоих, но ну, буквально, наверное, только одна программа для обработки фотографий не имеет аналога в Linux. Все остальные, они linux и даже там работают лучше. Уж с точки зрения разработки, а я достаточно много программирую, под Linux все разрабатывается гораздо лучше и надежнее, чем под винды. Итак, повторюсь, тема нашего сегодняшнего разговора – двухфакторная аутентификация. <coughs> Давайте разберемся вначале с терминами, потому что... Очень часто я наблюдаю в разговорах, даже э, люди, которые там, принимают решения по реализации аутентификации, часто путают, что есть что. Так вот, есть у нас аутентификация, есть идентификация, есть авторизация. Давайте я приведу аналогию с пропускной системой в здании. Вы когда входите, да, вам говорят, вы кто? Я говорю, я Игнатов Андрей. Это идентификация, то есть э, система выясняет, как меня зовут. Дальше что? Мне говорят, докажи что-то, Игнатов Андрей, и я показываю свой паспорт, где присутствует название, мое имя и фамилия, и где присутствует моя фотография. Э, вот вам сразу, кстати, биометрическая э, аутентификация, но об этом позже. Так вот это как раз есть аутентификация, это установление соответствия моего э, имени и фамилии, с мной, к персоной, которая пытается пройти в здание А дальше берется список Лист, которым разрешено пройти в здание И смотрится, там есть Игнатов Андрей Да, есть, замечательно, можете проходить Это авторизация Авторизация это, соответственно, сопоставление уже установленного имени пользователя Ну, там, персоны С правами, которые, которыми он пытается воспользоваться. Вот, теперь, когда мы с этим совсем разобрались Мы будем заниматься исключительно аутентификацией Для э, авторизации есть огромное количество различных продуктов В свое время мы в тех или иных курсах про них безусловно расскажем Там у нас есть продукты, и у сторонних поставщиков есть продукты Которые взаимодействуют с нашими токенами Но сейчас разговор не об этом А разговор о том, что в большинстве случаев ну, я не знаю, там, в скольки процентах, но в подавляющем большинстве случаев для аутентификации используются пароли. То есть это все равно, что если бы вы проходили вот в это вот самое здание по пропуску, да даже не по пропуску, а по паролю. Вот классическая там пароль чайка проходи вот это ровно оно пароль можно было бы там не знаю менять сообщать каждый день новый но почему-то это никто не делает почему-то все показывают охранникам пропуска но ну, там где живые охранники еще остались или паспорта так вот в чем проблема паролей во-первых пароль когда вы его вводите достаточно легко подсмотреть но понятно, что кто-то там закрывает его руками, кто-то там делает какие-то другие манипуляции Но, будем честны, в большинстве случаев этого никто не делает Во-вторых, пароль легко перехватить Для этого существует куча разных систем От легальных, систем контроля сотрудников, которые собирают информацию, мы совершенно непонятно, куда эту информацию потом отправляют, до нелегальных киллогеров, троянов и так далее. Плюс есть разные системы взлома. Например, если вы попробуете подключиться к какой-нибудь чужой точке доступа, тут далеко не факт, что эту точку доступа поднял не какой-нибудь вредоносный хакер, ну и эта информация не улетит сейчас этому самому хакеру. Третье Пароли часто используют одни и те же для всех случаев. И для работы, и для личных целей, и так далее. Вы часто встречаете информацию о том, что э, в таком-то сервисе слили базу паролей? Часто. Что это означает? Что э, теперь злоумышленник может сделать две интересные вещи. Во-первых, он может взять пару логин и пароль, и с этим логином и паролем попроходиться по всем возможным сервисам, которые присутствуют. И попробовать ваш логин и пароль туда поподставлять. И где-то, скорее всего, у него получится. Это раз. Два. Есть замечательный способ расшифровки паролей. Когда вы прогоняете по базе всех там украденных паролей они же все как бы типовые человеческая фантазия она в общем-то ограничена так вот вы прогоняете по этой базе и один да подойдет далее пароль не материален это просто знание а невозможно быть уверенным что этим знанием кто-то еще не обладает Немецкая, по-моему, пословица, что знает двое, знает и свинья. Я правда не очень понимал никогда, причем тут свинья? Почему как бы она? Почему страшно, что свинья что-то знает? Там... Причем тут это несчастное животное? Но дело не в этом. То, что можно узнать, то рано или поздно узнают. И самое-то плохое даже не в этом, а в том, что вы не знаете, что кто-то другой знает ваш пароль, кто-то другой ходит под вашим паролем, пользуется вашими правами, а потом, если что-то случится, обвинят вас. Понимаете, пароль ваш, в логах стоит ваша учетная запись, обвинят вас. Причем там может быть куча всех, всяких интересных вещей. Мы с вами, конечно, говорим больше про операционную систему сегодня, но, например, простая подпись, которую почему-то так любят во многих случаях, она построена исключительно на логинах и паролях И исключительно не защищена. А там, по идее, могут быть всякие интересные последствия. Вы можете продать какую-нибудь вещь, подписать об этом договор с помощью простой электронной подписи, с помощью украденного злоумышленником пароля. Вот поэтому пароль чистом виде. Очень плохая вещь. Но исторически Паролем пользуются. Я не знаю, Кирилл, наверное, помнит те времена, когда в ранних версиях Linux пароли вообще хранились в открытом виде, в файле CPSVD. Потом их стали шифровать в хэш. Но раньше там вообще никакой защиты не было в самом начале собственно тут жарко так вот к чему пришло человечество с ужесточением всякой парольной защиты стали делать политики когда нужно вводить только сложные пароли стали делать требования менять пароль достаточно часто к чему это приводит? К тому, что такой пароль невозможно запомнить. К тому, что такой пароль, который, кстати, повторюсь, можно подсмотреть, ну, конечно, совсем сложный пароль подсмотреть тяжелее, но, тем не менее, можно. Самое главное, его по-прежнему можно перехватить. Так вот, такой пароль приходится записывать. А то, что записано, опять же, доступно тому, кто эту запись прочитает. Потому что куда обычно лепят стикеры с паролем? На монитор. Я буду делать некие такие лирические отступления. Знаете, был такой, была такая история, когда снимали репортаж про... Я вот не, не помню, это было в Америке, я не помню, а в каком конкретном месте этот репортаж снимали, но там стоял человек, он выступал на фоне монитора, а сзади была приклеена бумажка с паролем. И вот все, кто смотрел этот репортаж, все получили информацию о том, какой пароль на данном компьютере. А те, кто считает, что если это происходит внутри организации, то это вот прям безопасно, то это небезопасно. А Я знаю истории, когда из организаций воровали компьютеры То есть в одной западной компании, вот находящейся прямо конкретно на западе Великобритании Человек прошел, вошел в офис вместе с кем-то Кто-то ему дверь попридержал, он собрал компьютер вот такой большой стопочкой И вот этой стопочкой вышел из офиса, но все решили, ну раз несет компьютер, значит, наверное, положено Вот так и здесь подойти и прочитать бумажку на мониторе можно просто только так то есть, к чему мы пришли? Давайте еще по поводу паролей. Эта штука а, потенциально перехватываемая, даже легко перехватываемая, как с помощью технических средств, так и с возможностью подсмотреть сам пароль или запись. А, эта штука а, сложно запоминаемая, если там пользоваться ей по-правильному. И эта штука не отслеживаемая. То есть, если а, пароль украден, то владелец об этом не узнаем а каким образом можно защититься от подобной кражи существует уже очень давно такое понятие как многофакторная аутентификация когда для того чтобы получить к чему-либо доступ помимо собственно говоря, фактора знания нужно обладать еще и э, неким устройством которое всегда при вас либо э, обладать биометрической аутентификацией <coughs> ну, собственно говоря, использовать биометрическую аутентификацию отпечатки пальцев э, зрачки глаз э, внешность и так далее что это дает? это дает Фактор физического присутствия Либо самого человека Либо какого-то устройства Которое не может просто так быть отчуждено Украдено, куда-то там убрано И так далее, и тому подобное Давайте поговорим про теорию Опять же Значит, у нас существует Три основных фактора аутентификации если дополнительные, я о них чуть попозже скажу Значит, основные факторы следующие Фактор знания Я знаю некий секрет Ну, в данном случае пароль И когда вы используете в чистом виде парольную аутентификацию То у вас она, по факту, однофакторная Дальше Я имею фактор <coughs> обладания фактор аппаратный у вас есть некое устройство. Это может быть вот такой вот токен. Ну, наш в данном случае это RUTOKEN. А может быть смартфон. Может быть какое-то другое устройство, которое позволяет с этой аутентификацией работать. И, наконец, последний фактор я есть. Это биометрия. Это способ установить, что данный человек является собой. Это голос, это, как уже говорил, отпечатки пальцев, радушка, там ДНК, группа крови и так далее, уж совсем экзотически. Вот комбинацией двух или трех из этих факторов и есть многофакторная аутентификация. Но комбинация двух факторов это двухфакторная аутентификация. А, да, по поводу дополнительных факторов существует еще помимо вот этих вот трех факторов, существуют еще дополнительные факторы например, там клавиатурный почек. с какой скоростью я ввожу пароль, могу вводить быстро, могу вводить медленно, могу там как, как, как бы вспоминаю, а могу там просто оттрабанить. существуют факторы географического положения там, например, разрешать входить только из Москвы либо если я пять минут назад входил из Москвы, а сейчас друг из Сальвадора вхожу, значит, это подозритель. И так далее. Эти факторы потому и называются вспомогательными, что не могут однозначно служить для разрешения или запрета аутентификации. Я могу отвлечься на вот пин-кода и ввести его как-то не так. Я могу быть уставшим по той или иной причине, больным, там не знаю, не так вводить пин-код. А я могу пользоваться VPN. И вот я сейчас вошел из Москвы, включил VPN и вошел из Сальвадора. Все нормально. Но есть системы, да, которые позволяют усилить стандартные три-фактора дополнительно что у нас не так может быть с устройствами какие у этих отдельных факторов есть проблемы ну пароль я уже сказал сам по себе эта штука опасная мы уже много чего говорили это плохо, в чистом виде использовать пароли биометрия здесь проблема в следующем во-первых биометрию научились подделывать как депфейк подделывает голос, я думаю, слышали все. Кто не слышал, зайдите на YouTube или даже есть вообще там в онлайн подобные программки. Можно подделать любой голос и там, обмануть систему. Как видео подделывается тоже все знают. Да, там есть всякие 3D-камеры которые как бы сканирует, то есть там суть 3D-камеры заключается в том, что вот до носа и до а, уха у меня разные расстояния, Я, если, а если это транслируется с плоского экрана, то расстояние одно. То есть чисто в теории это можно сделать, по факту все равно это можно обойти. А, там, с отпечатками пальцев, ну их тоже, в общем-то, подделывают, и если потребуется, то обойдут. А, но есть еще одна проблема – Которая заключается в том, что биометрия балансирует между двумя разными плюсами Это надежность распознавания, это даже между тремя Это скорость распознавания и это стоимость датчика, там, камеры, микрофона и так далее Ярче всего это с отпечатками пальцев проявляется Потому что если поставить дорогой датчик, то он будет стоить реально дорого при этом он все равно может работать не совсем корректно. Лирическое отступление: Я там лет 7 назад въезжаю в Великобританию, в аэропорту города Лондона, пытаюсь приложить пальцы к датчику, не работает. А там датчик не дешевый, Это вот такая вот бандура отдельная. Мне приносит другой датчик, не работает. Короче говоря, они перепробовали 4 датчика, я провел минут там 30-40 на скамейке запасных, ждал, что будет дальше, уже там морально был готов к встрече с Родиной преждевременной. Вот. Но потом махнули рукой сказали, ладно, проходи. Вот что произошло, В посольстве не так сняли, руки у меня загрубели, у меня бывает у некоторых людей там что-то с отпечатки пальцев плохо проявляются и так далее. Вот поэтому отпечатки пальцев, которые, датчики отпечатки пальцев, которые на смартфонах у нас, вот эти вот самые, вот он под экран у меня работает, они специально загрублены, и они специально позволяют делать ошибки. Где отпечатки пальцев замечательно работают, это вот в системах контроля и управления доступом, чтобы быть уверенными, что конкретно данный человек прошел через проходную чтобы отмечать ему там рабочее время. Иногда, ну вот вы в шпионских фильмах, наверное, видели, когда там человек вводит пин-код, потом у него глаз сканируется, причем, опять же, в фильмах все время мертвый глаз пытаются туда засунуть, но это так не работает, кто не знал. И потом еще там карточку прикладывается. Вот. Вот разве что, опять же, в таких ситуациях. Биометрия, конечно, имеет право на существование, но все-таки мое твердое мнение, что она может быть только дополнительным фактором. Ну и, наконец, устройство. Устройство, конечно же, может быть потеряно или украдено. Здесь важное условие, чтобы устройство было надлежащим образом защищено. Вот есть такая организация «ФИДО-2», Организация Ой, FIDO, простите, конечно же Продвигает к организации этот стандарт FIDO2 Вот они продвигают По этому стандарту токен Который не защищен То есть если он потерян, так он потерян Вы можете, конечно, отследить Факт потери токена И это, собственно говоря, аппаратное средство Так для этого и предназначено Для отслеживания Отследить, там, сообщить, чтобы заблокировали доступ К данному токену, но он сам по себе не защищен про Рутокин я как раз скажу, он, -то, он -то защищен. Это раз. Два. А устройство должно быть безопасно. Что это означает? Вот смартфон. На нем стоит куча... Его можно использовать для двухфакторной аутентификации. На нем стоит куча разных интересных программ. И по идее, по идее, тут вполне могут быть вирусы. Особенно на андроиде. Да и на iOS это находили много всего интересного А уж сейчас, когда там Часть программ можно поставить только Из файлов АПК Скорее всего Будет много интересного Вот те, у кого есть клиент Сбербанка, наверное, замечали Что он периодически сканирует телефон Чтобы сделать его хоть немножко доверенной средой Чтобы удостовериться, что там Троян сейчас не крутится Соответственно, если Троян там крутится, то он может использовать данный телефон для двухфакторной аутентификации, но уже в интересах злоумышленника Опять же, может, я не говорю, что это там в большинстве случаев будет Но, тем не менее, такая штука тоже возможно, Поэтому это тоже надо учитывать на тему доверенного устройства И на тему, что если там работаете с телефоном, его бы тоже неплохо бы усиливать каким-то другим аппаратным устройством, типа нашей NFC-карты вот то, что я сказал про дополнительные факторы аутентификации, про клавиатурный почерк, про местоположение и так далее. Как это может работать там, по правильному да? уведомлениям? Вот вы, когда, например, входите в почтовую службу с неизвестного компьютера, вам приходит письмо или смс. О том, или уж уведомление о том, что произведен некий вход, если это не вы, то там, свяжитесь с нами, заблокируйте и так далее. Вот это дополнительный фактор аутентификации, который скорее в предупреждение играет. Есть системы специальные, которые позволяют это все сложно менеджерить, и которые позволяют э -э настраивать такие факторы, как блокирующие. То есть, если вошли в другого местоположения, то заблокируем. Какие, соответственно, мы, ну, я предлагаю выдвигать требования к правильной двухфакторной аутентификации? Значит, я считаю, что пароль или пин-код или секрет, или фактор знания Должен блокировать доступ непосредственно к аппаратному устройству Что это означает? <coughs> вот смотрите Допустим, вы можете реализовывать двухфакторную аутентификацию С помощью так называемого токена с OTP-кодами Токен с OTP-кодами Это приложение на смартфоне, приложение на внешнем сервисе либо вот такое вот аппаратное устройство с экранчиком, либо без экранчика, которое выдает вам некий одноразовый пароль, который вы вводите в специальные поле формы. Вы вводите свой логин, вы вводите свой пароль обычный, и вы вводите свой пароль одноразовый. Знание одноразового пароля доказывают, что устройство находится при вас. Нажимаете ОК, выполняется аутентификация. Что это Какие минусы здесь есть? Минусы заключаются в том, что если вы это устройство потеряете, то злоумышленник, найдя его и подсмотрев, или там, украв данное устройство и подсмотрев ваш плагин и пароль, сможет им тут же воспользоваться хотя бы один раз. Да, вы отследите факт кражи устройства. Но злоумышленник уже успеет хотя бы один раз этим воспользоваться, а возможно ему этого будет достаточно. В случае с токеном это все не так. Пин-код блокирует доступ к защищенной памяти самого токена. И вы просто не сможете пользоваться устройством, пока этот самый пин-код не введете. Второе. Устройство не должно использоваться для других задач и на него не должно быть установлено никакого другого программного обеспечения опять же, вот сюда ничего не установлено этот токен, который умеет две вещи хранить ключи электронной подписи и выполнять операции криптографического преобразования Установить сюда какую-то программу, которая будет заниматься чем-то еще невозможно Этим он выгодно отличается <coughs> от смартфона Соответственно, пин-код в данном случае может быть достаточно простым Таким, чтобы вы его запомнили Почему? Да, такой пин-код можно подсмотреть Но! Но! В этом случае это уже должна быть совсем сложная спецоперация. Подсмотреть пин-код, украсть конкретный токен, который все время с вами, и использовать его. Но если такая вещь произойдет, тогда вы сможете заблокировать данный токен на сервере и доступ к нему будет запрещен. В любом случае, внутри токена, в отличие от смартфона, нет никакого дополнительного программного обеспечения, которое может как-то взаимодействовать с этой самой двухфакторной аутентификацией. И криптография, которая реализована здесь, она вся аппаратная в отличие от смартфона которая реализует программную аутентификацию чем плохи другие способы реализации фактора владения но смс и push это вообще не двухфакторная а двухэтапная аутентификация. То есть вначале выполняется аутентификация с помощью логина и пароля, это первый этап, а потом приходит смс и push для выполнения второго этапа аутентификации. В общем, можно перехватить и пуш, и смс. Этому есть огромное количество подтверждений, и левые симки выпускали, и текущие симки крали И вот самое плохое, что у нас сейчас Вся аутентификация э, для индивидуальных э, пользователей банковских счетов Построена именно на таких способах Вот юридические лица всегда используют токены Для доступа к своим банковским счетам, для выполнения операций а физическим лицам предлагается пользоваться технологиями sms и push это все плохо а про смартфон я уже сказал все хорошо, в принципе, но устройство недоверенное ну и кстати говоря, чтобы с Linuxом взаимодействовать там необходимо дополнительная программа ставить можно да, поставить UTP и можно воспользоваться отдельным UTP токеном, как я уже говорил если э, эта программа UTP на смартфоне, то к ней даже может быть защита вот с той самой э, биометрией, встроенной смартфонной, которая, кстати, никак не контролируется вовне, никак не контролируется администратором организации. А если это просто токен UTP, то он сам по себе никак не защищен. То есть доступ к utp токену может иметь любой, кто этот токен просто возьмет на секундочку... И выполнит вход то есть это вот тут еще кстати одна интересная вещь не обязательно совершенно э, брать это все навсегда вы можете взять попользоваться и положить назад а, а вот э, последний способ это о котором я говорил фидошные стандарты фидуе 2 и фиду 2 они в общем примерно э, то же самое, что и классические токены, причем стоит то дороже, поскольку там технология западная, то токен, тот же самый FIDO2, он стоит гораздо дороже, чем токены, которые выпускаются внутри Российской Федерации. А вот защита у него слабее. Кстати, электронную подпись он в большинстве случаев реализовывать не может, если это там, несовмещенный. Вот UBK выпускает там специальные токены, совмещенные, тоже без российского коста, правда. Но базовый токен он не позволяет подписывать. Поэтому я считаю, и, кстати говоря, не только я, тот же самый Microsoft, с которым мы готовимся прощаться, но ну вот он реализовал технологию двухфакторной аутентификации на основе токенов и смарт-карт для компьютеров, которые входят в домен Active Directory уже очень-очень давно. И самое главное, там вообще не нужно покупать никакого дополнительного программного обеспечения для того, чтобы эту двухфакторную аутентификацию реализовать. Но мы сегодня говорим не про Microsoft. А мы сегодня говорим про Linux, и реализация двухфакторной аутентификации на основе RUToken реализуется следующим образом Вот у нас есть два фактора Первый фактор – это владение физическим устройством, которое всегда при мне Оно может быть вот таким вот, ну согласитесь, тоже маленькое, может на брелке находиться Может быть в виде карты Да, вот меня Кирилл тут я из воздуха достаю практически Устройство вот совсем маленькое Вот это вот токен с интерфейсом Type-C Совсем крочное И вот висит на этом самом брелке Спасибо <coughs> Либо это смарт-карта Если компьютер оборудован соответствующим считывателем Ее можно вообще в бумажнике носить на, по... на поясе У многих в организациях э, все совмещено с со скудом То есть вы можете на пояс <coughs> повесить до да, одной и ту же карту. Ну Я потом покажу, она мне специально ее снял, чтобы не мешалось <связь> <Вот>. <связь> Второй фактор – это пин-код, который закрывает доступ к токену То есть что происходит? Человек втыкает пин-код, да, вот. показывает, вот эта карточка Вот контакты, которые присутствуют, не знаю, насколько видно То есть она и вставляется в считыватель а еще ее можно прикладывать к датчикам SCUD для того, чтобы входить в организацию или внутри организации по помещениям передвигаться так вот, как это все происходит Чек подключает свой токен или карту к компьютеру человек вводит пин-код пин-код разблокирует доступ к токену и дальше с помощью ключей электронной подписи, которые присутствуют уже заранее на токене и криптографических преобразований выполняется двухфакторная аутентификация есть там еще варианты, когда на токене хранится пароль про него тоже скажем а самое плохое, токен крадут или токен теряется если токен теряется, то вообще ничего страшного, потому что получить к нему доступ путем подбора практически невозможно. В момент инициализации токена вы определяете, сколько попыток от 3 до 10 вы готовы дать на подбор пин-кода, на неправильный ввод. Если количество таких попыток превышено, то токен блокируется, и злоумышленник ничего с ним сделать не не может. А, а владелец в этот момент идет к своему администратору и просит заблокировать доступ для данного токена к системе. Либо блокируется соответствующий сертификат, либо там перенастраивается доступ по паролю. И все, все полностью обезопашено. А, кстати, могу сказать, что вот мы сейчас говорим про как бы вокальную работу, а у нас сейчас в ковидные и постковидные даже времена вошла в моду удаленная работа. И вот там двухфакторная аутентификация вдвойне, втройне важнее, потому что в организации вы хотя бы видите, кто у вас за компьютером сидит. А удаленно подключиться может кто угодно, сделать что хочет, и там тушь -то вы точно не докажете, что я не я, лошадь не моя, что это не я подключался, что это не я слил базу организации. И еще, кстати, такая вещь, для, существуют приказы 17 и 21, согласно которым требуется двухфакторная аутентификация, в том числе, если вы оперируете персональными данными. Поэтому двухфакторная аутентификация — это не просто требование времени, это еще и требование законодательства. Ну и, наконец, мы подходим уже от совсем голой теории, как там сухая теория мой друг, на древо жизни зеленеет, подходим к, к практике, к механизму реализации двухфакторной аутентификации в Linux в Linux существует такая штука как подключаемый модуль аутентификации Pluggable Authentication модуль PAM это открытая спецификация, она известна даже книжка такая есть, как писать собственные PAMы поэтому данных PAMов написано куча PAM по умолчанию работает с файлом etc.svd и только пароль ему позволяет вот такую простую аутентификацию провести а вот дополнительные дополнительно написанные PAMы уже там готовые, позволяют делать кучу интересных вещей, в том числе выполнять двухфакторную аутентификацию с помощью токена. Стандартная аутентификация, которая есть, она выполняется с помощью токена и с помощью сертификата, который лежит в локальном Хранилище. Именно этот пример попозже покажет уважаемый Кирилл. А, так вот, возвращаясь а, к вариантам реализации, Существует два варианта реализации. <coughs> Вариант с использованием инфраструктуры а, открытых ключей и с хранением пароля в защищенной памяти токена. А, перед тем как мы скажем по поводу двухфакторной аутентификации с использованием инфраструктуры открытых ключей теория вы без теории нельзя чтобы было понятно дальше я крайне рад за тех кто вот эту вот теорию узнает можете там на секунду отвлечься на кофе для остальных продолжим инфраструктура открытых ключей туда входит два ключа для пользователя один ключ открытый или ключ public, или ключ проверки электронной подписи. Это ключ, который есть у всех, кто хочет проверять то, что там подписывал пользователь. Второй ключ это закрытый, или он же ключ электронной подписи, или он же ключ private, который есть только у конкретного человека. В надежном хранилище, забегу вперед, вот оно, надежное хранилище, токен, который защищен пин-кодом, и в защищенной памяти хранится данный ключ. Для того, чтобы всем, в том числе там, и системе, которые выполняют аутентификацию, быть уверенным, что э, открытый ключ, обличный ключ, э, ключ проверки электронной подписи принадлежит конкретному пользователю, существует такой сертификат. Сертификат это некий электронный документ, который удостоверяет, там есть фамилия, имя, отчество э, и ключ и удостоверяет, что данный ключ принадлежит данному пользователю, там не знаю, серверу и так далее. А, есть некий каталог. Каталог может быть в зависимости от реализации глобальным, может быть локальным. Это я уже сказал, что базовый модуль аутентификации в Linux он хранит сертификаты локально. Выписываете вы их тоже все локально. А существует глобальное э, хранилище. Э, я не хотел раньше времени открывать, ну хотя нет, что открывать, мы же вас заранее приглашали. Вы все прекрасно знаете, что у нас запланированы помимо вот этого мини-курса еще два с представителями разработчиков конкретных. Linux дистрибутивов это Alt-Linux и Rados, и вот они рассказывают про свои способы организации. Потому что существует различные open source каталоги в исходных кодах, существуют доработанные варианты этих каталогов. Но и есть, в принципе, вариант использовать на там, в какой-то момент даже Active Directory на какое-то время, пока он еще используется для аутентификации именно в Linux а, как все это работает а, Значит, пользователь подключает свой токен или карту к компьютеру вводит пин-код, разблокирует <coughs> начинается аутентификация, сервер генерирует некое число отправляет это число на клиента, там есть разные варианты либо клиент сам это число придумывает вопрос Главное не это Самое главное, что клиент это число подписывает с помощью закрытого ключа, который хранится внутри токена Эта электронная подпись отправляется на сервер Сервер знает исходную последовательность и может проверить электронную подпись с помощью открытого ключа, который хранится в сертификате если эта самая электронная подпись верна значит мы знаем, что вот на клиентском компьютере находится человек с токеном, с правильным на котором есть правильный закрытый ключ если не верна, значит аутентификация не выполняется сразу такой организационный момент представьте себе, что выполнилась аутентификация человек, кто-то, злоумышленник, поработал слил кто-то поработал, слил данные служба безопасности приходит к человеку и говорит мы зафиксировали слив данных человек говорит, это не я, меня взломали ему первый вопрос покажите ваш токен если он токен показывает Значит, токен был у него. Значит, это сделал, скорее всего, он. Да, там есть вероятность, что он его забыл в компьютере, забыл пин-код, но это уж, извините, его ответственность — хранить токен так, чтобы до него никто не дотянулся. Если токена у него нет, сразу к нему второй вопрос. Почему не заявил об утере? Поэтому вот эти вот ситуации «ой, меня взломали», они уже э, не настолько туманные, как при использовании пароля Итак, еще раз Как реализовывается двухфакторная аутентификация на основе сертификатов Linux? Можно использовать хранилище Active Directory К нему ставите бесплатный Microsoft Certification Service но он бесплатный для тех, кто заплатил за рецензию Windows сервера на его основе реализовываете инфраструктуру открытых ключей PKI и работаете ставите естественно соответствующий PAM далее можно, как я уже сказал хранить сертификаты на локальном ПК ничего вообще ставить не надо централизованно, самое сложное здесь то, что надо каждый комп Каждым компом управлять отдельно Отдельно прийти, там сгенерировать ключи, сертификаты, в базу положить и так далее Далее есть такой контроллер FreeIP В качестве PKI для него используется тоже открытое Это все открытое программное обеспечение Открытое программное обеспечение под названием DogTag Вот FreeIP Плюс DocTag они бесплатные И их можно использовать э, в вашей организации И, наконец, последнее Это собственные контроллеры и PKI От российских производителей Linux и вот, когда к нам придут <coughs> Уважаемые специалисты из Альтов и из Redos Они нам расскажут, как они видоизменили свои продукты для того, чтобы пользоваться ими было удобнее, чем там локально хранить сертификаты или чем брать бесплатный FreeIPA э, и ставить и настраивать вручную, а там достаточно такая непростая, скажем, настройка. Есть второй вариант двухфакторная аутентификация без использования PKI. Как это делается? токен подключается к компьютеру вводится пин-код, он разблокируется дальше создается длинный-длинный-длинный пароль он записывается на токен и он устанавливается для данного пользователя далее, когда токен когда чек, пардон, выполняет аутентификацию, он вставляет токен вводит пин-код PAM считывает пароль из токена подставляет его для проверки и эту проверку выполняет, если она выполнилась, то замечательно. Существуют разные PAM для реализации подобных вещей. Что-то я даже слышал, что бывает в централизованном управлении, но опять же здесь все зависит от производителей конкретных Linux систем. Конечно, вариант с сертификатом надежнее, но знайте, что такой вариант он, тоже возможен. Я думаю, вы от меня немножечко уже поднадоели, от моей теоретической... Я вам уже поднадоел, поднаскучил своей долгой, долгим теоретическим рассказом. Поэтому, да, вот здесь появился у нас, наконец-то, рядом со мной Кирилл. Кирилл вам сейчас покажет, как это все работает. Повторюсь, демонстрация будет базовая, с использованием базовых возможностей Linux, то, что вы можете без любого дополнительного программного обеспечения повторить на своем собственном компьютере. Кирилл, ты какое, какую операционную систему использовал? Я взял самую, скажем так, распространенную и на слуху, это Ubuntu с оболочкой XFCE. Ну, повторюсь, Linux-система, эта штука достаточно стандартизованная Несмотря на то, что между разными дистрибутивами существуют Между базовыми дистрибутивами, там, Debian, Red Hat и так далее существуют определенные отличия, Но, тем не менее, вот то, что Кирилл покажет, оно там с, минимальными, с минимальной адаптацией доступно для всего И вы можете сразу же после нашего мини-курса повторить это все у себя ну, что, я передаю слово тогда. Собственно, наши специалисты делали, упростили жизнь простым пользователям и написали специальную утилитку, которая настраивает двухфакторную аутентификацию в Linux буквально за несколько минут. На видео я сейчас как раз покажу, как это делается открываем наш портал разработчика с инструкциями всеми, переходим в раздел настройка двухфакторной аутентификации выбираем Linux и строчку упрощенная настройка двухфакторной аутентификации там по шагам описано все, что необходимо сделать собственно Сейчас мы как раз по этим шагам пройдем. Запускаем консоль, устанавливаем гид для работы с репозиториями, для того, чтобы скачать и установить нашу утилиту, и при этом дальше уже не настраивать все это руками. Собственно... Как раз оно сейчас устанавливается и установилось. Дальше мы э, скачиваем наш репозиторий. Тоже это происходит достаточно быстро все. Переходим в папку и запускаем. Э, утилита при первом запуске автоматически скачивает все необходимые пакеты и зависимости, которые необходимы для настройки двухфакторной аутентификации и работы с рутокеном в Linux. Токен уже подключен, соответственно, он, мы его выбираем. Вводим пин-код пользователя для того, чтобы получить доступ к защищенной памяти. Дальше смотрим. У нас токен сейчас пустой. Для настройки двухфакторной аутентификации нужно сгенерировать ключевую пару из как раз открытого и закрытого ключа. Выбираем RSA 1024. Рекомендуем использовать более стойкие 2.48. Но для быстроты, скажем так, проще использовать 1024. Дальше на основе закрытого ключа мы создаем сертификат пользователя. Сертификат в данном случае будет самоподписанный. Все это будет храниться в локальном каталоге операционной системы. Собственно, после того, как сертификат у нас создан, мы выбираем его и настраиваем двухфакторную аутентификацию по этому сертификату. Вводим пароль администратора системы и выбираем пользователя, для которого необходимо настроить аутентификацию. Дальше необходимо проверить. Для начала проверяем в консоли, что у нас при аутентификации запрашивается именно RUTOKEN, токен, а не пароль. Вводим пин-код и все успешно произошло. Также После этого можно проверить, что у нас работает аутентификация и в графическом, собственно говоря, интерфейсе при входе в систему. Точно так же вводим пароль, точнее не пароль, пин-код от токена и у нас опять же таки все получилось, вход успешен. Все это заняло буквально 5 минут. И у вас становится намного более защищенная операционная система. Собственно, на этом. Так а кто надеялся, что тут будет на полчаса техническая демонстрация, вынужден вас разочаровать. Так, давайте пока вместе с Кириллом ответим на вопросы. Значит, да, вот. Я давайте наверное, начну с конца Значит, Юрий пишет, что у Фидо есть огромное преимущество не требуется установки сторонних драйверов не требуется установки драйверов для чего? FIDO действительно разрабатывает свои токены для аутентификации двухфакторной в первую очередь в веб-приложениях не в операционной системе, а в веб-приложениях и браузер действительно не требует установки стандар дополнительного программного обеспечения при использовании фидошного токена. А вот если вы попытаетесь в операционке, вот как сейчас организовать, то там все будет не настолько просто. И э, поддержка смарт-карт, она как бы уже присутствует базово. Вот то, что показывал сейчас Кирилл, она как бы уже есть там, готовая. А FIDO ее нужно ставить еще вот что касается двухфакторной аутентификации веб это тема там, дальнейшего разговора, она может быть разная и там уже немножечко другие факторы начинают работать на тему того какой токен лучше, там UTP до сих пор не сдает позиций, потому что действительно гораздо проще для человека, Взять и там, если вы пользуетесь какой-то системой, то просто установить себе приложение с генерацией одноразового пароля, чем покупать токен и генерировать на него сертификат. Но поверьте, особенно если будет интересно уважаемым слушателям, будет отдельный курс на тему, как правильно организовывать двухфакторную аутентификацию для веб-приложений. Пока же. Аутентификация в веб и аутентификация в операционной системе – это две совершенно разные вещи, и там у смарт большое преимущество. Я еще добавлю по поводу драйверов для смарт -карт. Если вы устанавливаете сервис смарткарт в современную операционную систему Linux, то никаких дополнительных драйверов для наших устройств в целом не требуются. Они работают уже из коробки. В macOS и в Windows также в целом наши токены работают без установки дополнительных драйверов. Если брать, скажем так, именно аутентификацию. Да, супер. А, смотрите, значит, еще Марк пишет, пин-код от токена можно снять с помощью того же Keylogger и украсть токены И один раз лумышник, кто же тоже может воспользоваться в своих целях В теории, да А вот процесс аутентификации в операционную систему, вы как килогер поставите? Тут камеру надо ставить, в теории, опять же, камеру направленную на клавиатуру, которая будет э, собирать Либо килогер должен быть аппаратный, который перехватывает Bluetooth, либо там через кабель как-то соединяется Это уже гораздо серьезнее история Поэтому при аутентификации в операционную систему, на мой взгляд, килогер, в общем-то, достаточно бесполезная штука Понятно, что можно Био заразить компьютера, и он будет все это делать. Но тут, тут для этого и другие способы защиты есть. Вы mm -hmm. всегда можете добавить. То, что да, я говорил, э, да, хотел добавить, что, скорее всего, если э, у вас уже есть доступ к операционной системе либо к Биосу компьютера, то в целом, наверное, бессмысленно красть токен и смотреть пин-код. Mm -hmm. Ставьте трояны <смех> да. и наслаждайтесь жизнью. Защита именно аппаратного компьютера ⁇ это уже тоже другая история. защиты биоса, другие устройства. Да, защита биоса ⁇ это система доверенной загрузки, которая тоже, кстати, нашими токенами защищается. Если вы получили доступ к компьютеру, есть такая штука, класс систем RIT, Remote Access, что-то там. Короче говоря, это такой админ, но хакерский, который позволяет удаленно управлять компьютером. И если получили доступ к компу, ставьте и все делайте, что хотите. Так, как заблокировать токен? Все зависит от того, через что это сделано. Если э, токен, э, если двухфакторная аутентификация реализуется через службу каталогов через pti который использует сервер то идти к админу и он на сервере просто отзовет сертификат сертификат не действует значит электронную подпись проверить невозможно значит считаете заблокировано а если это локальная история да да если это локально то также локально лежит сертификат, который просто из системы нужно будет удалить. Соответственно, по этому сертификату вход будет невозможен. Нужно будет настроить аутентификацию заново по новому сертификату, по новому токену. И вот тут Юрий как раз спрашивает, покажите, где сохранен сертификат на локальном компьютере. На локальном компьютере он лежит в папке пользователя, в файле, скажем так, если интересно, то можно посмотреть нашу статью по настройке двухфакторной аутентификации в Ubuntu. Там как раз описано, как этот файл создается, что в него прописывается и как он выглядит. Вот, но действительно есть статья, где описывается. Есть, мы даже можем, я думаю, Кирилл отдельно пришлет информацию об этом файле. Так, ну и дальше про Сергей просто подтверждает, что нужен токен и пароль на него даже проще, чем OTP Да, даже проще, чем OTP по одной простой причине. Когда вы делаете аутентификацию через UTP, вам надо хранить логины и пароли пользователя отдельные, и выполнять еще аутентификацию то есть вы отдельно ставите сервер OTP и отдельно э, ставите сервер для хранения пар паролей ну или там локально как-то они проверяются и вы отдельно проверяете одноразовый пароль и постоянный пароль, то есть получается двойная история а вообще OTP это такая штука, которая хороша либо для унаследованных, унаследованных приложений когда вы можете просто добавить одно поле и все в готовую форму, либо в истории, когда, ну вот никак, никак невозможно э, дать пользователю аппаратное устройство, если вы какой-то там не знаю, портал заказа билетов двухфакторку реализовать хотите, PUSH и SMS использовать не хотите, не можете, а вот, тем не менее это нужно, ставится какой-нибудь, не знаю там любая программа для генерации tp кодов. Связываются с сервером, там они все стандартные, и вот вам двухфактор. Но делать это для операционной системы для своих пользователей, мне кажется, совершенно излишне. И я уж молчу, что вообще-то, вот как бы, один токен, который вы используете для двухфакторной аутентификации, это штука универсальная. и можно почту подписывать с помощью, кстати, того же самого сертификата. <coughs> подписывать внутреннюю почту и таким образом бороться с фишингом то есть подписанная почта, она доверенная его свой чек отправил можете сюда добавить квалифицированный сертификат электронной подписи и подписывать уже юридически значимые документы а по поводу организации электронного документа оборота с помощью электронной подписи опять же мы будем отдельно рассказывать будет отдельный курс Так, да, у нас вопрос поддержка российской криптографии требует отдельного SCP типа CryptoPro? В случае RUTOKEN-ACP, семейства RUTOKEN-ACP, поддержка криптографии есть непосредственно в самом устройстве. И, например, с помощью этих токенов можно Сделать даже двухфакторную аутентификацию на гост ключа. А ка я вас прерву на секунду. Я все, мы, как бы, мы, знаете, тут э, как продуктовый технический человек. Я сделаю некую вводную, а потом верну Кириллу слово. Значит, у нас есть два вида токенов. Э, ну, можно их там по-разному делить, но вот сейчас деление такое. Э, это э, токены без криптографического ядра. Это вот RuToken LITE и токены с криптографическим ядром это вот э, токены э, линейки рутокена цп вот рутокен лайт это исключительно хранилище ключей которое действительно требует для любой работы с ним э, программного криптопровайдера единственное для чего он может быть использован это вот помните я вам рассказывал про хранение паролей на токенах вот там тоже может быть рутокен лайт а вот рутокена цп он может как хранить ключи для программных криптопровайдеров, так и может реализовывать собственную криптографию. Вот на этом я обращаю слово. Да, собственно, программная, аппаратная криптография внутри токена, она подразумевает работу с всеми нашими гостами через стандарт CS11, который реализован в наших библиотеках. Некоторые сервисы, не только вход в систему, но и в целом веб-сервисы, сервисы для электронной подписи, они умеют работать с семейством RUTOKIN-CP без внешних криптопровайдеров, типа CryptoPro, VipNet, Signal.com и так далее. Поэтому плюс... Если использовать именно аппаратную криптографию, то ключ закрытый никогда не покидает защищенную область памяти внутри токена, не передается в оперативную память компьютера и данный способ хранения ключевой информации мы считаем самым безопасным в отличие от использования программных криптопровайдеров. Ну, тут, э, что называется, кому чего, мы ни в коем случае не хотим обижать производителей программных криптопровайдеров. Они, так сказать, не зря едят свой хлеб и имеют множество поклонников. Э, скажем так, э, с помощью токенов линейки, рутокена CP, при использовании соответствующего <coughs> э, API, вы можете использовать э, ГОСТ э, криптографию прямо внутри самого токена и кстати, кстати важная вещь если вы используете криптографию самого токена то вы получаете неизвлекаемые ключи то есть извлечь, вытащить ключи из токена физически невозможно потому что они никак не передаются для использования с внешним программным криптопровайдером а вот когда вы используете извлекаемые ключи, то им все равно надо передавать какую-то провайдеру, чтобы он вот с ними поработал. И поэтому теоретически можно создать копию токена, их уже будет два. И вы дадите чеку на какое-то время поработать, он сделает себе копию, он же знает пин-код, вам ваш токен вернет, а свой будет использовать. Поэтому, конечно, неизвлекаемые ключи гораздо удобнее. Поэтому, конечно, использование э, криптографии на э, неизвлекаемых ключах криптографии на основе криптоидротокина, оно предпочтительнее, на мой взгляд ну что же, я так понимаю с вопросами мы на сегодня закончили, дорогие наши слушатели я благодарю тех, кто ответил на опрос и призываю остальных поторопиться потому что это в первую очередь не для нас это для вас, чтобы мы так сказать, вам предлагали релевантные вашим интересам знания и крайне призываю вас прийти на два следующих э, мини-курса, которые, собственно говоря, будут посвящены встречам с конкретными разработчиками. Там, кстати говоря, можете задать им и дополнительные какие-то вопросы, потому что э, наш хлеб — это вот токены, и мы используем, там, мы работаем со всеми линуксами, э, э, они пестуют свои конкретные системы, и в условиях, когда начинается массовая миграция она начнется, будьте уверены, с Windows на Linux. Вы сможете задать им вопрос, там спросить, о а чем вы лучше, как вот это сделать, как вот это сделать, работает ли та система, работает ли эта система. В общем, приходите, мы вас ждем. Да, еще, вопросы. Да, еще вопросы? Ну, это не может... Так, где у нас еще вопросы? Ага, вот еще вопросы. Так, аппаратная криптография на рутокен ЭЦПМ без внешнего криптопровайдера позволит авторизоваться на портале госуслуги посредством ИСЕ ИС, ИС, госуслуги.ру? А, да, собственно, как раз на порталах госуслуги налог.ру вход в личный кабинет реализован без, без внешнего криптопровайдера. То есть как раз эти порталы поддерживают работу с рутокен ЭЦПМ без внешних криптопровайдеров. Там все равно придется поставить плагин, но он работает напрямую с нашим токеном и с ключами формата как раз cs 11 Плагин это вот как раз то, что есть, как раз что требуют наши токены. Вообще любые токены сделаны на основе спецификации смарт-карт. То есть не, не только RuToken, но и любые другие, которые есть в мире смарт-карточного типа. И то, что не требуют э, токены на основе спецификации FIDO, потому что поддерживаются браузерами. Но один раз поставив этот самый плагин, вы сможете не просто двухфакторную аутентификацию выполнять, как с Фидошными, а вы сможете именно электронную подпись, в том числе ГАСТовую, формировать. И добавлю еще, что такой же функционал, такая же возможность есть еще и при работе с личным кабинетом юридического лица. Там точно так же можно использовать соответствующие неизвлекаемые ключи и криптографию на основе токенов для входа и для выполнения операций. Так, окей. Тогда спасибо всем за внимание, спасибо всем, кто ответил на вопросы. Ждем вас на следующих вебинарах и ждите от нас следующих анонсов по курсам, которые будет предлагать наш учебный центр. Спасибо, хорошего дня. Спасибо, до свидания.